Это получается ППС а -а -а. Ух. Че, видишь, что нужно. Ну что, ребят, видите, насколько у нас интересные беседы происходят на тренингах у Олега Гудвина А еще много остается за кадром, что просто нельзя выкладывать секрет информации Но мы человека разбираем досконально, каждую мышцу, как где она крепится с этой стороны, с этой стороны Чтобы полностью восстановить его функциональность, да? Нормально все с сейчас все зашевелилось Поэтому, чтобы знать больше, вам нужно быть здесь на тренинге, переходите к нам в Академию интересных сферы практиков, и мы на практике друг на друге все это отработаем. До новых встреч дорогие друзья. С вами был Олег Калав Гулган. Да, то же самое, вот получается, ты, не если... нет, не то рукой, руки поменяй. Нет. Эту руку ныряешь под плечо, вот сюда. А, вот, это, вот это, Да. Захватывай кромеальный отросток. Ну, да, он, от... ребят, открыл да, плечо. Вот так, да? Ага. Да. О, <клышишь> ага. И вот тут ты можешь усилить еще тем, что вот эта рука сползает, да, и ты локтем на свое запястье кладешь. Вот, у тебя получается двойной удар двумя руками. Подожди, стой, есть, ты... О, ты, ты, ты. Ага, все. да. А, ну все, вот это восьяйся, все. Ага. Ага. Да, да, восьяйся не даем. Uh -huh. Единственное, что можно в той же позе сделать с вот сюда Седьмой шейный, первый грудной, второй, третий грудной Можешь властистой прям повернуть Локтем? Да, если они вот туда развернуты, туда, Значит здесь растянули. Да. да, а ты локтем толкаешь сюда Только Попробуй Да, то же самое, только Подожди, вот Только Это точечно вастистая. Это шей. Я просто я прицеливался. я принимаю. Да, да, да, вот, вот здесь, да? Да. Да, все четко. Да. Вот я... так, да. Молодец, давай, пять. Отлично. Да, вот получается захват, если он с твоей стороны. Голову ему развернуть в другую сторону. Можешь через лопатку даже продавить. Да, через да, лопатку да. тоже ребра Голову туда. Да, и тут уже на себя давишь. На себя? Да? Да, ребра туда, а. А вторая рука рычаг делает? Для да вижешь. Вот. вот, так же удобный. Угу. Да, отлично. Роди, да, вот так ты вот продавлю. Ты, ты прям, прям, прям с доворотиком. Не, не, все придем. Я... А как? Нет, ну должен лодки. Да, да. Да, да, сюда надо. Да-да-да. Она вроде мягко. локтем Уже. туда не упираться. Она <свят> мягенькая. все хорошо. И стороне, и сразу с другой стороны, стороны. да, у удобно. Я у тебя опыты, видишь, именно по, по мясу побольше, чем у меня. Наоборот, по-другому, да. Ты тогда был там, ну, еще. Да, ну, уже поздно. Поздно, уже рука, говори, бежит. Молодец. И, в принципе, вот, в вот этой вот, вот же позе, не меняя позу, позу можно толкнуть а первый, пожар. второй грудной позвонок. Воастистый. А, грудной, второй, грудной, Также, не меняя позу, все то же самое. Так же всегда. И... Сейчас что хочешь? Что а, воастистый. Воастистый. Угу. Хорошо. Вставай... И по мосферии, На большой игре. Вставай. О, о, сила тебе мощная мышца пожалуйста Продолжить. А. Мощный. А, ну, мне надо было с той стороны зайти. Зацепились ногой. Вот эту руку из-под себя держишь свою коленку, чтобы она не опускалась. Я вхожу с той стороны. Руку откидываем. Глава лежит, глаза тоже туда. Ну, я иногда говорю, да, оставьте сами, сами себе лайк и смотрите на большие палец. Вот, соответственно, вот угол поострее держится на uh -huh. Это получается ППС. Ч ⁇ видишь, что вот крестец? О, видишь. Как раз, кстати, вот вы спрашивали, крестец относительно таза разойдется? Таз. Да, я прям тазом толкаю. Видишь, что свой таз. мощно, у меня. Больше градус. Сделаем, да? И уже не вот так кладем ладонь, а вот так и, и уже можно не в таз, уже можно в бедро, чтобы на растяжение вот растяжение пошло. Видите? выше угу. скрутки. Вот так вот. Но основной, да. основной функционал все-таки это у нас получается, как бы, вот это ну, жесткое, нижнее, нижний, нижний, да, да? Вот это, это да, то когда? То есть основное. Да, основное это. это здесь, да. Мы... Значит, эти мы толкали вверх, а эти толкаем вниз. Трелочки здесь забыли нарисовать в эту сторону. Как вниз столкнуть? Соединяем. А, пока одну колено. Пока одну колено сюда. Эту руку вперед ко мне. Как обычно он лежит на скрубке. Да? И чуть ближе ко мне его двигаем, Тут берем. Лежит, лежит, все лежит, просто рука лежит. И его позвонки, вращая ногой, проверяем, где у них есть ход, где у них есть какой-то там блок, затык. Сверху, снизу позвонков, ну, заодно мы их и массируем. То есть, вот, когда нога тупее, угол, да, относительно оси позвоночника, то где-то сверху щупаем. И прям чувствуется, как они там крутятся туда-сюда. -сюда. Чем острее угол сделали, да, тем больше мы уже залезли в ППС, КПС вот сюда. Расшатали. Сюда поднимаем две коленки к груди. И вот, смотрите, фокус. Тазовая кость... Видите, вертикально лежит, uh -huh. и мы ее сейчас вот так, раз, и она уже, видите, уже под углом, то есть uh -huh. мы уже там растянули. Теперь вот эта нога у нас является, его ноги являются рычагом, а давить будем теннером большого пальца, он самый сильный у нас, вот эти позвонки прям, раз, раз. Раз. Если они не прощупываются, то можно через пару из добральной мышцы, прямо через мышцы, Оба туда, опа. тянется, да, ну вот отлично, так, ну а теперь мы все повторим на живой натуре, тем более у нас сохранился рисунок, куда давить, а не, мы поменяем, мы поменяем, сейчас футболку лучше оденешь, чтобы они не видели рисунка, почему, допомнили же все, и начинаем растягивать, Ногами назад. Вперед, Ой, дальше, у меня все дальше. хорошо. Таза, да хуй было. То есть вот это место а, мы дополнительно растягиваем. Кожу береги Кожу а, да? да? Вот. Ну, соответственно, тут и касаем мышцы, и квадратный да. там... А, Широчайший, да. вот все растягивается. Подготовили. А что тянется при этом? Мышцы прям тянутся? Да. И да, косточки да, тоже и подтягиваются, число, да? да. Все и, и косы, и квадратные, широчайшие. и широчайшие. Теперь берем за таз, точно так же, как вот мы брали до этого. А, ну, здесь нам ну, как бы верхние ребра не надо, поэтому вот туда не толкаем. Да? Угу. Берем за нижние ребра, они нам помогают. За вот эти артисты позвонки. Но лучше двумя руками, рука на руку, чтобы сильнее было. Одни пальчики-то, они же слабые будут. Угу. Вот, это на себя, а это от себя отрицанули и раз, раз, отправить вот эти О. вот места. Угу. А, это получается, тянул за руку, это вариант, если по доске смотреть, А был, да, вот это вариант Б И вариант В, когда мы тянем теперь не только вот в эту сторону, да, а и в другую. Тут теперь в обратную сторону, таз толкаем, а ребра на себя Вот так вот. Угу. И чтобы это еще усилить, попросим его поменять позу. Руку назад. Вот этот заведи за спину. Да, и ноги тоже это назад, прямо вперед. Ты говоришь, что все хорошо было. Посмотри, в другую сторону я его скручиваю. Так, это вот вариант В и В1. Теперь вытаскиваем подушку. Нормально? С печами сейчас все зашлиферилось. Поэтому, чтобы знать больше, вам нужно быть здесь на тренинге, приходите к нам в Академию Телесного Финансирования Практиков, и мы на практике друг на друге все это отработаем. До новых встреч, дорогие друзья! С вами был Олег Аллаф Гуган. Ну вот, мы закончили наш тренинг, да? И теперь торжественно... После клятвы, вручения дипломов сертификатов. Ура! Пьем чаек! Ура! Да! Пьем чаек! И вас поздравляю и жду у нас на тренинге. С вами был Олег Алав Гудвин. Всем приятного всего.